Всем привет! Поздравляю всех с масленицей и хочу показать вам, как приготовить тонкие блинчики практически из ничего. Вам не понадобятся ни молоко, ни кефир, ни яйца. А блинчики при этом получатся вкусными и красивыми. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску всыпаем просеянную муку, соль, сахар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 конец выливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем нагреваем сковороду смазываем ее подсолнечным маслом наливаем порцию теста и распределяем по всей плоскости сковороды выпекаем пару минут с одной стороны переворачиваем и жарим еще несколько минут так поступаем пока не закончится все тесто Вот и все, вкуснейшие постные блинчики на воде без яиц и молока готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.